Так, ну и конечно же финал начинается с поножовщины, дорогие друзья. Это Best of 3 между план ураган и NoSkill Gaming. Матч проходит на FastCup.net. И, в общем-то, поножовщина получается плохая, так как часть команды План Ураган стояла АФК, к сожалению. Ну, а матч уже, в общем-то, начался. Теперь Ромка, Ромка пытается свалить в спину. Получает пику от своих соперников, но продолжает бежать. Но продолжает бежать. Хотя за ним он по следам. Ну, не по следам, в общем. прям впритык почти бежит соперник. Пытается срезать углы. Опа, здесь уже навстречу. Все, в угол за Гнали, <laughs> Ромка, Ромка, пытался свалить, но нет, СК, э, ну, колон, короче говоря, да, только, правда, немножечко, конечно, не так написано, но суть вы поняли. Э, в общем, произошла у нас поножовщина, но no скилл Gaming так и начнут в атаке, э, ну и Матч начинается с паузы. Неожиданно от команды No Skill Gaming. Уж не знаю, для чего она им нужна. Ну ладно, пусть будет. Появляется минутка познакомиться с составами. Чем мы сейчас и займемся? Команда No Skill Gaming. Это Алекс Колон, Евгений, Каратик. Или Каратик, или Кара. Короче, каратик будет. Просто мне так больше нравится. И Спайк Ван, Тот самый э, Спика, тот самый Спики, который играл на всех предыдущих матчах за эту команду. Э, Ратмир, Ройс, Море, Ромка, Ромка, Перфоратор и Кавказец за команду План Ураган. И вот такие составы у нас будут на этом Best of 3 матче, дорогие мои друзья. Чатик всех, кто сейчас находится на... На... Прямой трансляции, вам всем приятного просмотра и хорошего настроения Всем, кто смотрит в записи, тоже большой респектик Огромное вам спасибочки За просмотр, конечно же Так, теперь пауза от команды План Ураган Матч начинается максимально интересно, неожиданное количество пауз ну, ладно. Значит, наверное, просто кто-то отошел. Я вот так полагаю, что... А для чего еще давать паузы? Скорее всего, кто-то просто не успел вернуться к началу матча. Ну, что поделать. Подождем. По... По... По Господи, что-то аж затроило. Опоздал я или только первая игра? Гейм Овер, Сегодня у нас две или три карты. В зависимости от того, как закончатся первые две. На данный момент... Там человека нет. Бот за нас. Что, перфоратор это бот? А, -а, -а, -а, а и действительно, перфоратор это бот. Я думал, кто-то взял себе а, просто такой очевидный достаточно никнейм, а это, оказывается, человечек. Так вот тогда почему паузы. Ну, тогда все ясно. Спасибо, ребят, что не курсанули меня, а то я был не Что, ПКС 1.6 турнир? Абсолютно верно. Ялк в мом. Абсолютно верно. Так, и гейм-овер. Да, короче, это первый матч на сегодня. Да, трансляция только, вот только-вот, только-только 10 минут как началась. Ну, точнее, матч мы смотрим уже 5 минут, а трансляция началась 20 минут назад, но это первая на сегодня карта. Но суммарно в рамках этого турнира это последняя игра, да. Можете пока чат почитать, там надолго, а надолго даже, блин, это печально. Ну да, в принципе, уже вторая пауза от команды План Ураган к концу подходит, ну, значит, будем знать. А будем знать, что надолго, о, вижу от сообщения от Романа Васильева, что 4 паузы сейчас будет, печально. Печально, значит, будет еще одна пауза. Но, опять же, очень важно понимать, что ребята сейчас все свои паузы потратят, и в случае, если эта пауза в дальнейшем понадобится, паузы уже не будет. Стрим будет быстрым мы предсказуем в плане позиционок, как и всегда Ну, не факт, гейм-овер не факт, посмотрим Заранее я бы все-таки не решился бы рассуждать о том, как команды будут играть Потому что предыдущая их встреча закончилась со счетом 16-14 в пользу команды План Ураган Важно в то, что План Ураган все-таки выиграли, но с трудом, с трудом Противостояние было на карте The Inferno Даст это тоже довольно-таки стандартная карта Поэтому тут я вообще не берусь что-либо предсказывать На Мираже победит действительно команда, которая уже более опытная, на мой взгляд В плане командного Counter-Strike Но конкретно сейчас победит только та команда, которой повезет, наверное, в какой-то степени даже больше Плиз оставьте IP-адрес на сервер. В описании есть замечательная ссылочка на группу ВКонтакте этого проекта. Заходите туда, берете там айпишничек и играете, собственно говоря. Все в описании, что нужно, есть. Салам из Ташкента, Фарух! Приветствую столицу! Все паузы потратили, утку под стол. Да-да-да-да-да. <laughs> все ждали меня, хи-хи-хи, пишет Хома. Ну, видимо, не дождались, да, потому что матч все-таки начался. А у команды план-ураган как перфоратор был в составе, так и остался. Беда-беда-беда. Ну что, проход на точку Б, по всей видимости, решили предпринять. Вот это начало! Перфоратор ставит хэдшот по своему сопернику моментальный! Ромка в спине! Какой же нереальнейший раунд! Два минуса от Ромки, два минуса от Ратмира и один минус от перфоратора! Который бот! Вы видели, черт возьми, этот хэдшот, который он завесил! Просто с одной пульки уволил! Вот это нежданчик, дамы и господа! Вот так начинается финал турнира! Это прикольно С одной стороны, конечно, но с другой стороны Все-таки, наверное, для команды План Ураган Желательно, чтобы а, второй их Второй, господи, пятый их Игрок, конечно же, а, вернулся Теперь проход на улицу, кто-нибудь вообще Чекнет яму Три человека, кстати, пробежали я Четыре человека пробежали, яму никто не чекает А зачем? Ну, в принципе, просто зачем ее чекать, да? Радмир успевает забрать Евгения, ну, в яме-то, как известно, сидел не Радмир, а Кавказец, по-моему, если я не ошибся. Ромка, Ромка и, и ни хрена себе, Ромка, Ромка, что творит? Радмир у нас забирает бота, Ромка, Ромка, тем временем находится в сайде. Бомба установлена под длину и именно на длине у нас находится Алекс. Но нет, Алекса все-таки с длины выбивают и вот проблема, к сожалению, с ботами, да, когда за бота кто-то заходит, в результате где-то остается его зависшая моделька. Ну и Дефьюз Киты у Ромки имеются, поэтому победа в раунде достается команде План Ураган, и счет становится 2-0. Но этот девайсный, а, простите, экономический раунд от команды NoSkillGaming позволяет как раз-таки третий раунд а, сделать уже девайсным полноценным. И это, конечно же, на руку команде NoSkillGaming, учитывая их численный перевес, ну, номинальный, да, численный перевес, потому что перфоратор, он хоть и есть, но он далеко не всегда будет ваншоты выдавать, да, по большей степени он, конечно, чаще тупить будет. Ну и вот сейчас Колон забирает как раз перфоратора, который... Э, Сколана за кучу Берстфайеров, умудрился снять только лишь 18 хп. Проход потенциально сейчас будет на точку А через зигзаг, но в любой момент в теории можно стянуться и на точку Б. Здесь уж как карта ляжет. Но постепенно отстреливают друг дружку игроки э, атаки, игроки обороны. Но по результату NoSkillGaming все-таки выцарапали победу в этом раунде. Кстати, с минимальными потерями. Всего-навсего один игрок. Ну, всего лишь. Светлана Андреевна, здравствуйте. А можно звук погромче? Звук чего? контр страйка По-моему, звук контр-страйка вполне себе нормальный. В целом, товарищ Даврон, вы единственный, кто за весь турнир пожаловался на то, что звук тихий. Это странно. Голан — это Рубик. А, все, окей. Постараюсь запомнить. Евгеха открывается на длину и сразу сходу вырубает Ратмира и Кавказца. Морюшка у нас здесь по-прежнему пытается выживать хоть как-то, потому что куча гранат прилетает в нее. И хэдшот по спайку успевает оформить. Далее минус от а, Рубика. Оп, подрезал. Подрезал Ратмир Евгения, не пустил его в точку, но ситуация 3 в 2. Ратмир и Рома остались против Алекса Рубика и а, Каратика, значит. Ну и посмотрим, как игроки обороны а, проведут ретейк. Мне кажется, конечно, тут не должно пахнуть вообще никакими ретейками. Это уж технически слишком сложно оформить а, при еще и отсутствии гранат. Ну и, в общем-то, Каратик а, даблкил под занавес и на табло уже 2-2. Еще будет игра или сегодня один матч соло? Сегодня минимум две карты, потому что сегодня best of three. Итак, попытка продавить какую точку в этом раунде будет предпринята командой NoSkillGaming э, пока не совсем ясно. Но точно можно понять, что Евгений и Рубик немножечко, вот самую малость себя переоценили. Хотя пытались сыграть парно, но вот этот прессинг меда оказался не самой адекватной затеей. И по результату просто два трупика, к сожалению, лежит на меду. А при том, что девайсов у игроков обороны, по сути, кроме одного-то и не было. Ну, наверное, стоило бы играть... Чуть более осторожно. Забавно, кстати, что Каратик находится на точке Б и думает, что она пуста. Хотя здесь сидит бот-перфоратор. Вот он. Давайте смотреть за перфоратором. Сейчас ваншотнит кого-нибудь. Ну, вот эти открывашки просто на ноге, прекрасно понимая, где находится соперник. От ботов, это что-то с чем-то. Даблкил от кавказца. И Ратмир добирает спайка. Счет. 3-2 ретейк от команды План Ураган был весьма и весьма простым, потому что, в общем-то, и сопротивляться особливо, честно сказать, было некому. Бот вообще топ. Да, бот топовый, я согласен. Но вот не всегда, к сожалению, Бату залетает делать какие-то килы Он зато прекрасно понимает, как ориентироваться, да, это самое главное. Ну и, конечно же, как вот, как стало известно, нету Хомы. И вот надо бы дождаться хому. Ну, потому что в вчетвером играть все-таки э, тяжеловато. Плюс сейчас план ураган находится в слабой стороне. И это может лишь только повлечь за собой э, какие-то лишние а, трудности ненужные. Вот видите, перфоратор просто не понимает вообще, что сейчас ему делать. Надо позалипать в дверях. Надо позалипать в дверях. Все, в дверь пройти мы не сумели, потому что слишком широкие. Надо отправляться разглядывать стену. Ха-ха, каратик. Хэдшотом вырубает перфоратора. Наконец-то у перфоратора закончились его страдания в этом раунде. Ну и попытка сыграть под зигзагом, дабы, по всей видимости, отвлечь на точку а. а игроков команды. План ураган. Ратмир забирает спайка, пытается забрать еще одного соперника, но здесь прилетает флешка предательская. Ратмир! Какую вертушку сейчас вешает в Рубика? Евгений, тем не менее, все-таки разменивает. Море и Ромка! Морюшка! Ой, морюшка! Вот это нахрен, да. Даблкил не дает поставить бомбу. Ну и завершающий, конечно, от Ромы дополняет эту картину блистательной победой в раунде от команды. План ураган. Все круто. Все весело и здорово. У меня живот валит от смеха. Ну, боты порой, да, доставляют... Только позитивные эмоции. О, вылетел, вылетел, а это да, Хомка вернулся у нас, дорогие друзья, и это замечательно, это весело и здорово, наконец-то команда План Ураган будут ну, играть в пятером, но, правда, проблема, что придется этот раунд играть четвером, и бота уже теперь не будет, обычно вот хорошо, когда тиммейт присоединяется в начале раунда, и бот вылетает, пока еще раунд не начался, ну... Ратмир что то немножко, по-моему, заплутал Аркада дошла уже практически до вражеского спауна И парадоксально, но там сидит аж целых два игрока атаки То есть вместо того, чтобы идти и атаковать, ребята сидят у себя под респой И это, честно сказать, конечно, вызывает у меня немножечко так вот Какие-то... какой-то... такой вот, блин, как я даже потерял мысль Вызывает, короче, спорные какие-то чувства В общем, наверное, так не должно быть Евгений забирает Ромку Море минус Рубик 3 в 3 но установлена бомба на точке Б, разумеется, и это было вполне себе очевидно, потому что мидл как-то так получилось, что никто не контролировал. Море не ожидало появления Евгения в упоре, и в результате минус от игрока атаки, но кавказец дает размены минус-минус от Ратмира. Спайк последний, позиция ну, довольно-таки на самом деле читаемая. Вдвоем такой выигрывается элементарно, дорогие друзья. Ну и, конечно, наличие дефьюз-китов. Да и даже если бы их не было, при любых раскладах вещей у команды План Ураган хватало бы времени на победу. Ну а счет тем временем становится 5-2 и уже немножечко вот тенденции становятся тревожными. Комка у нас переименовался в Мира, но мы будем... А забыл. Привет из Эстонии. Всем хорошего вечера пятницы. XD. Xd. Спасибо Чесу еще за 5 евриков. Чес, жму вашу Крепкую мужскую руку, спасибо вам большое. Ну, а мы пока продолжаем наблюдать с вами, да. Вот, вот такая вот интересная раскладочка. Ну, знаете, мир — это Хома. Потому что просто у него вот такой вот никнейм на фасткапе, но это он. Потому что заходил он на сервер со своим обычным никнеймом, и там как раз было написано «Хома». Ну что, два трупа у команды NoSkillGaming, один труп у команды План урагана. Размен математически на стороне команды План Ураган. Правда, ненадолго дальше Ратмир и Кавказец немного подставляются, оставляя Рому и Хому вдвоем. Кстати, непонятно, с кем здесь сейчас Алекс воюет в банке при учете того, что все игроки обороны находятся непосредственно на точке Хома, дабл килл, три килл Хома не дал Ромке никого забрать, яй, какой нехороший человек, все килы себе слямзал 6-2. Если не путаю, то Радмир это астарот, а, возможно. Возможно, нельзя такое исключать. но ну, ладно, я уж вообще, конечно, называл бы игроков именами, которые у них написаны в барах, потому что мне тяжело переключаться вот в голове на то, что сколон, да, то есть, колон. Что это Рубик? Надо постоянно это вспоминать. Ну, пока не очень, конечно, сказать, плотненько идут, да еще и план ураган в слабой стороне выигрывают раунд. И Рубик. Перестрелял Ромку. Морюшка на размене. А море-море. А море такое синее и глубокое 3 в 4 Численный перевес на стороне команды NoSkillGaming В данный момент Евгений пытается проползти По зигзагу, но, по-моему, там Немножко кто-то против, по-моему, да Через парапет прилетает прострел, остается 24 хп Но самое главное, что Евгений пока жив И пока жив Евгений, как, в общем-то, и его тиммейты Возможен куда-либо выход Потому что мир в данный момент разрывается Ему приходится, ну, хома, то есть, да Приходится контролировать и точку, а, именуемую Мидом, да И точку Б при этом тоже приходится контролировать Но на точку Б он вообще не смотрит Вот в чем вся сложность-то, да Евгения на споте А убили и вот он выбегает на мидл Алекс. Непонятно, почему Алекс решил сыграть именно так. Еще один минус по спика от э, хомы. И Каратик последний. Ну, Каратик на точку Б зайти успел. А сумеет ли он забрать трех оппонентов? Вот. Вот хорошая флешка очень прилетела, очень хорошая флешка прилетела, которая, по сути, спасла как минимум вот жизнь Полине, да, которая э, находилась, между прочим, вот в этой очень и очень неудобной позиции, потому что с окна ее, конечно, здесь однозначно убивали бы. 7-2. Планомерные игроки обороны двигаются к победе в первой половине, и это, конечно, немножко... Жестко, жестко для команды NoSkillGaming камбэкать будет непросто. Хома, вооруженный снайперской винтовкой, находится сейчас на длине и пытался играть в контроль быстрого выхода от атаки, которого, увы, ах, не последовало. При этом, кстати, и Спайк тоже вместе со снайперской винтовкой в этом раунде. Значит, мы увидим с вами дуэль снайперов, что очень важно и интересно на самом деле. Ну, каратик. Перестрелки с кавказцем. Кавказец ушел на картинку и, соответственно, его теперь там кроет АВП. И бах! Неожиданно Хома со снайперской винтовки забирает каратика. И еще и Евгений получает по ногам от кого-то. Кто-то в него там настреливает уже с просвета. Хома. Тут проблема в том, что кавказцу никак не выйти, потому что, ну, его там просто всей командой практически пасут. Ну, начинается перетяжка на точку Б. Вот. Не знаю, на самом деле, насчет целесообразности этой перетяжки. Игроки обороны точку Б как бы и не оставляли без внимания. В нычке у нас сидит Ромка-Ромка. И, конечно, убивает Евгения, в общем-то. Бомба при этом выпадает на точке Б. И все, теперь всей командой можно высидать на споте Б. И Алекс с Рубиком и Спайком, ну, банально просто зайти не смогут даже. Вот в чем вся... Сложность. Рубик перестреливает Ратмира. Что-то Ратмир немножко не ожидал, судя по всему, такой агрессии от соперника. 15 секунд до конца раунда времени, на самом деле, практически не остается на то, чтобы выиграть этот раунд. И в таком случае половина уходит в копилочку команды План Ураган. 9 и 13 хп у Алекса и Рубика. Ну, перестрелки уже, в общем-то, ни к чему не приведут. Хомку забрали. Ай-ай-ай. С прострела Хоми все-таки прилетела к черыжичку. 8-2. Первая половина закончилась поражением команды NoSkill Gaming. Но вопрос, сколько раундов они еще сумеют взять. Да, то есть на 8-2, естественно, не... не останавливается игра. Можно выйти на 8-7, например. Но так или иначе, NoSkill Gaming в сильной стороне все-таки ее проигрывают. И это беда. Это беда и плохо, в общем-то. Ромка-ромка выходит в аркаду верхнюю тэшку. ну, сбор информации о том, что это не точка Б, который позволяет, в общем-то, игрокам э, команды План Ураган оставить такие позиции, как Мидл и точка Б, да и постепенно стягиваться на... У -у -у -у -у! Я тебя люблю. А я люблю тебя, солнышко мое. Спасибо большое за донатик. Му -му -му -му. Спасибочки, спасибочки большующая. Колон, 97% здоровья. Попадает ему в голову Ромка И Ромка отправляется на Туда, на пьедестал почета Потому что последний минус Именно за ним Кстати, как там дела обстоят по статистике Ромка, помимо всего прочего, на пьедестале Находится уже довольно-таки давно да? Первая строка, в общем-то, за ним да? Что тоже очень важно понимать Оп! Хаешка прилетела Под каратика Больше половины лайфбара каратик потерял На этой хаешке, беда, беда ну что, размен 2 в 1. математический ноу-скилл no гейминг были в перевесе, если бы, конечно, не хаешка от Ратмира, которая догнала одного из Визави, Ромка и вновь Ратмир. Ну, Ромка как-то стреляет чуть более продуктивно, чем его товарищ, потому что товарищ отъехал, а Ромка по-прежнему жив, еще и два минуса умудрился оформить. Надо забрать еще Алекса, и тогда вообще будет красиво, но Алекс в теории может один в два -то, в общем-то, и переиграть, почему бы нет. Ребятки, все, кто сейчас приходит на трансляцию, с кем я еще не здоровался, не всегда остается время у меня прочитать чатик, поэтому не обессудьте, заранее всем большой-большой привет а 10, 10-2, дорогие друзья, это уже повод побояться на самом деле команде NoSkillGaming, потому что вот в таком вот ключе, если матч будет продолжаться, закончится он весьма и весьма печально для а, коллектива NSG как камбэкать такое? Вот в чем вопрос. Бац! И Хома промахнулся. 68 хп осталось у снайпера после неудачного выстрела. Ну и там, я не знаю, прострелом, по-моему, он все-таки не попал. Понял, что Савика, короче, не летит. Выкидываем нахрен его и стреляем с эмки. Море и Ратмир. О, -о, -о Ират Мир с прострела еще успел убить. Ну и сам, правда, от прострела умер. 3 в 2, дорогие друзья. Море, Кавказец и Хома. Против Алекса с каратиком. Не смог! Не, сосмог, не смог, не э, смог Хома заметить голову, торчащую снизу. Ну что, и теперь только лишь поля Только она может затащить и спасти раунд для э, своего коллектива. Это будет, конечно, очень непросто сделать и забирает только лишь каратика. Алекс с 14 оппонент к свою перестреливает и на табло становится 10-3, дорогие мои друзья. План ураган по-прежнему впереди. Ну, там ноу-скилл гейминг где-то пытаются прикусить аккуратненько за ножку а, своих соперников, как, знаете, вот... Ну, всякие маленькие, типа, той да, они вот исключительно сзади нападают. Не в обиду команде NoSkillGaming, ни в коем случае не хочу никого обидеть, но просто они в сильной стороне и позади, и поэтому у меня вот почему-то такая ассоциация появилась. Ромка-ромка! И вот вам, пожалуйста, морюшка. По минусу они оформляют. Каратик забирает ромку-ромку. И в результате точка Б все-таки переходит под контроль команды no Skill Gaming. Попытки выбить не останавливаются. Но три минуса от no Skill Gaming Говорят нам, в общем-то, обо всем. Теперь либо Хома делает трипл-килл. Либо как бы пакуем чемоданы и раунд мы просто отдали. 71 хп. Прострелил Спайка. Батюшки забирает каратика, но патроны закончились, пришлось доставать USP, Евгения уже, естественно, не перестрелять, Евгений в позиции, да еще и при калаше, так что тут, ай-яй-яй, не надо, не надо верить в себя слишком сильно, так скажем, да, нельзя недооценивать соперника. Ну, пытался, в любом случае пытался затащить Хома э, не самую приятную ситуацию, и респектулька, затащил 10-4, дорогие друзья. Последний раунд первой половины. Далее последует смена сторон. Хома ваншотит каратика. А, пытается Рубик сейчас разменяться, но там прилетает слишком большое количество хаешек, в результате которого теряется а, почти половина лайфбара. И неожиданно прилетает хэ... Мори и XDDD. Uh, спасибо еще раз Чесу за 2 еврика, но у нас продолжение, в общем-то, попытки захода на точку А. Алекс, 25 хп и Рубик 9. И все, дорогие друзья, вот... Вот как-то и поговорили, как говорится. Не удается а, выиграть последний раунд первой половины игрокам команды NSG. Ну, а это немножечко, на самом деле, печально. На самом деле, это печально с точки зрения того, что 10-5 счет более рабочий, чем 11-4. Ну, чисто, опять же, математически на перспективу придется больше внимания уделять экономическому состоянию команды. Ну, и вообще... Как бы более внимательно играть Ну посмотрим, Каратик по слэшечку Замечательный выход, а где фраги-то? Нет фрагов! И минус от Хомы, Каратик отъезжает Рубик уже занимает позицию в окне И здесь хоть что-то по морюшку Куда-то у нас там поле лезло, непонятно в результате Куда и непонятно в результате зачем Кавказец еще отъезжает следом за ней Хаешка в окно Залетела, кстати, но не нанесла никакого демейдж uh, дилинга Ромка Ой, Ратмир! Ой, Ратмир! Принял щепочки, как замечательно! Ну, последний игрок обороны находится в Тэшке. Это Спайк Ван. Патроны, кстати, в Юспике сейчас должны были уже заканчиваться постепенно. И третий минус от Ратмира. Я не знаю, как Ратмир там умудрился последнего забрать, при учете, что он из Тэшки не вышел, но это Ратмир, черт возьми. Он там просто пол полкоманды разложил при ретейке. Так что 12-4, дамы и господа... Пугающие 12-4, учитывая то, что у no Gaming теперь за плечами уже слабая сторона, да еще и ко всему в довесок. Помимо слабой стороны, у них еще и экономики нет на ближайшие два раунда. И восстановить их... и ее, простите, экономику можно только посредством проведения двух экономических раундов. Это для полного восстановления, либо победа в одном из этих экономических Каратик, как замечательно было бы сейчас перестрелять Хому. Хома с 23 хп все-таки не успела упрыгать. Хома, тренируйте, многоуважаемый мой товарищ, распрыжку. Вот то, что вы сейчас пытались про пробани хопить, к сожалению, привело скорее как раз-таки к гибели. Если вы бежали бы пешком... Было бы больше шансов выжить Ромка-ромка Остается один с четырьмя с поинтами Единственный плюс для Ромки Это бомба, установленная под него Попытка расстрелять сразу двух соперников И надо было, конечно, на самом деле Расстреливать только Спайка И не надо было вообще ни в коем случае Отвлекать свое внимание на Рубика ну, не совсем технически правильно сыграл, к сожалению, игрок команды План Ураган. Ну, 12-5 по результату. Вот вам и экономический, который нужно было брать для того, чтобы выиграть экономику, дорогие друзья. Теперь уже у команды План Ураган денежка поплыла не в том направлении, а у команды NoSkill Gaming с деньгами только плюсы, только плюсы, дорогие друзья. Ну, собственно, у атаки Галилы и Диглы. Не самый рабочий бай, откровенно говоря. Но если получится задавить, то, может быть, что-то успешное из этого еще и выйдет. Кавказец! Ну, тут надо было обязательно делать хотя бы, как минимум, один фраг. Но в результате позволил игрокам обороны пройти на подъем. И, естественно, поэтому выход был закрыт. Хотя, кстати, по ромке информации нет. Его, в общем не заметили. И Хома пытается как-то на себя внимание отвлечь. И вот он, выход от Ромы. 30 хп. Рома в предыдущий раз не сумел, в этот раз, кстати, не сумел тоже. Ну и закономерный шестой раунд для команды NoSkillGaming. Вы смотрите, да, какая забавная история получается у команды. План Ураган, оборона сильнее, чем атака. У команды NoSkillGaming э, оборона сильнее, чем атака. Ребята, а вы вообще в курсе, что на Дасте атака сильная сторона? Вот как бы вообще, вообще помните об этом или нет? Ну, как-то да, пока вот не заладилось Ну, у NoSkillGaming поражение за сильную сторону 11.4 Да и план Ураган пока не настолько-то уж хорошо, на самом деле, разыгрывает эту сторону <coughs> Ну, точка Б при двух девайсах и трех пистолетах еще более нерабочий девайс. Еще более нерабочий раунд, чем предыдущий, даже. Ну, каратик, конечно, легкие два минуса. Море расстреливает в ответ. И ситуация, получается, вроде бы равная. Ну и вроде бы даже еще один девайс удалось найти. Кстати, там очень интересно, да, Скарп появляется в руках у Алекса. Но при ретейке Скарп скорее будет. Э, девайс не очень полезный. Но если соперники будут открываться сами. Тогда девайс может оказаться полезным, Ратмир! Как лев боролся со своими соперниками, но, увы, и ах, недостаточно. Не хватило. Дефьюз киты подбирает Рубик, и это спокойный дефьюз при счете 12-7, дорогие друзья. Ну и, собственно, дорогие мои друзья, 32 минуты ребята играют. Это уже можно называть, в принципе, среднестатистическим матчем по длительности, да? Ну, правда, конечно, нужно помнить, что тут 4 минуты были только паузы. Да и запись у меня была запущена не с самого начала матча. Но что есть, то есть. В общем, где-то там в районе, наверное, 27 минут длится матч. Ну, за 27 минут сыграть чуть меньше 20 раундов. И это неплохо, это неплохо. Нельзя сказать, что игра идет быстро, но и медленной, правда, она, конечно, тоже называется с натяжкой. Пока размены, после которых атака в меньшинстве, что-то не могут план ураган найти себя вот в выходах на какие-либо точки. Хотя сейчас размен получился в теории неплохой. Ну, Рубик и Каратик остались вдвоем. Сейчас будем смотреть. Насколько там успешным получится выбивание И будет ли оно вообще нужно Каратик, даблкил, ромка, ромка, ромка Ответный минус, бомба установлена Куда? Под зигзаг, дорогие друзья Ну, ХП ХП у Рубика Ой Кто ж так бомбы под зигзаг-то ставит, а? Кто ж так бомбы Ставит под зигзаг Еще и байтится на первый выстрел Ай-яй-яй, Ай разве так играют? Просто ай-яй-яй. 12-8. очень нетехнично, к сожалению, было сейчас сыграно. Я ждал что-то интересное. Я думал, там будут какие-то байты, а, какие-то... Ну, во-первых, да, начнем с того, что бомбу под а, зигзаг лучше всего все-таки ставить здесь. Объективно. Лучше ставить сюда. А, нет возможности спрятаться в таком случае. А Тут можно было просто сидеть за ящиками Ну, грубо говоря, сидеть за ящиками И чувствовать себя вполне комфортно при этом Ну, сейчас раунд, по всей видимости, на точку А пойдет По крайней мере, идет э, занятие... Э, занятие длины... Довольно-таки, кстати, серьезная, но где-то нужны дымы, наверное, и флешечки, да, вот так на галике идти, это прям слишком большой риск и надеяться просто на стрельбу, на мой взгляд, ну, при таком счете, да и при, при стадии финальной, ну, не совсем корректно, да, потому что ребята здесь стрелять умеют и с одной стороны, и с другой, и игроки обороны, заметьте, активно пользуются гранатами, чем пренебрегают план урагана, вот тогда было бы все круто и здорово. Ну что, атака поняла, что на точку А выйти не получится Начинается самая долгая в мире перетяжка И Это самая долгая перетяжка, которая оформляется через свой собственный спаун Кома Врубает все-таки Рубика, но попадает под размен от Алекса. И точка Б при этом, опять же, теряется, да. Хотя Каратик забирает кавказца, который тоже не совсем понятно, зачем побежал чекать щепки Ну, типа, зашли и сидим. Одного можно смело заставить было в Тэшке. Ну, и двое других зашли в точку и там расселись. Какие-то фризы что-то как-то вот по пофризивает периодически. Ну, и да, потери раунда. Вот вам, пожалуйста, как можно в численном перевесе. Отдать раунд. Ну, знаете. Немножечко, честно сказать, я ни за кого не болею, не подумайте Но расстраивают меня действия команды План Ураган Конечно, так атаковать, это, ну, прям так себе Честно сказать, это прям так себе Это как-то слишком, опять же, действия, ну, малость разрозненные, да, вот, получается такое Что за, опять за фризы такие получаются Какие-то странные фризики Ну что, три раунда разницы. Опять же, Каратик забирает море. Хома дает разменный минус, а Каратик следом забирает Ромку. И только после этого сам Каратик уже... Погибает спайк, забирает кавказца, вот вам пожалуйста, да, ну это разве так играется, один с бомбой прибежал и просто ее отдал, нет, конечно же категорически нельзя разыгрывать именно вот в таком русле, ну играть нужно как-то в на хома, забирает спайка, голова немного все-таки из-за парапета торчала, спайк недооценил. Сложившуюся ситуацию, ну и по результату у нас численное равенство 2 в 2, и при этом еще и будет сейчас попытка прохода. Ну, на точку А за бомбой-то придется идти, хочешь или не хочешь, да, ну а игроки обороны, само собой, один из игроков находится в зигзаге, но второй это Евгений. Жен ⁇ Женек, да ты чё, не поверил своим глазам по-любому? Он просто не ожидал, что там кто-то будет, дорогие друзья. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Итак. 13-9. Наконец-то команда План Ураган сумели все таки сообразить и взять раунд. Но при этом, опять же, проблемы с атакой никуда не делись. То, что сейчас был взят раунд, это, ну, скорее стечение обстоятельств. Два, да, потому что Евгений вполне себе мог э, забрать первого соперника. Ну, и следом, уже руководствуясь хорошей позицией, мог попытаться забрать второго. Потому что бомбу, опять же, контролировал бы Евгений. Рубик, хороший хэдшот по Ратмиру. И минус от Алекса. Ну, отдача идет, опять же, где гранаты-то? Где флешечки-то под выход? Где флешечки верхом, которые должны лететь? Вот. А, Морюшка. Замечательная представительница прекрасного пола из команды План Ураган. Хоть она пользуется гранатами, это уже радует. Господа молодые люди, к вам вопросы. Где гранаты? Каратик. Один против двоих. Ну, диффузов нет, поэтому тут, мне кажется, надо все-таки уходить на сейв. Ну, не успеваю даже договорить. А, перестрелку... Море выигрывает абсолютно беспроблемно. 14-9, дорогие друзья. Ну, это опасненько, хочу я вам сказать. Но скилл гейминг вроде бы очень здраво начали вторую половину. Но для того, чтобы выиграть первую карту, нужно все-таки как-то приложить... Э побольше усилий, да? Ну, потому что девятью раундами ограничиваться ни в коем случае нельзя. Аркада от Евгения на МПшке и поджим банки. Решили сделать смерть через тука-тука коллектив NoSkillGaming своим соперникам. Однако план Ураган на каждый минус почти. На каждый умудрились дать какие-то разменные фраги. Нет прострела банки от Ратмир. Непонятно почему. Зато Хомка прострелом убил. Убил Алекса. По результату Рубик остался последним и бомба, естественно, с Ратмиром и Миром Убегает на точку Б, которая в данный момент, ну, вот так получилось, что пустует, да? Ну, как Рубику выбивать этот раунд? А, спойлер, никак. Диффузов нет. Пока он добежит до точки Б, естественно, там уже как бы будет взрыв, по сути. Uh, ну и это уже отдача 15-го, дамы и господа И это уже очень и очень серьезно uh, Все-таки стоит понять То, что теперь команде NoSkillGaming Опять же, надеется только на допы Я уже много раз говорил в рамках этого турнира Что надежда на допы Это такое себе Да и вообще, в принципе, на трансляциях Я частенько напоминаю о том, что допы — это допы На них всегда можно... Не совсем правильно сыграть. И плюс там уже люди уставшие играют, и вот это вот все сильно накладывает, прям вот и давит на э, любого игрока, даже команды, которая, по сути, выигрывает. И даже на тех, кто дали камбэк, все равно это очень непросто. Но сейчас матчпоинт и любая ошибка от команды NoSkillGaming приведет к тому, что их соперники выиграют. Опять же, куда Евгеха прет. Я, конечно, понимаю, что он машина, что он танк И всякое вот всякое вот из этой темы Ну, Рома забирает спайка, погибает от рук Алекса Ситуация 3 в 4, а так пока что можно сказать на коне Хотя в позиционном плане, в общем-то, побед еще на данный момент нет Да, численный перевес есть Но на точку еще надо как-то суметь зайти И вот здесь ошибка в стрельбе от Алекса Каратик дает разменный минус Хае на длину, кстати, могла бы быть еще более качественной, если была бы кинута чуть-чуть позже, но это не страшно. По сути, опять же, в перевесе по-прежнему находится план ураган. И будут они. Ну, я не вижу здесь никакого смысла играть какую-либо другую точку. Хома! Как по таймингам заходит в спину. И, конечно, да, дорогие друзья, Кавказец подытоживает происходящее на карте The Dust 2. И счет становится 16-9, дорогие мои друзья. А счет по картам становится 1-0 в пользу команды План Ураган. Вот такой вот поворот судьбы случился. Хома отсутствовал все начало всей встречи. И потом, неожиданно появившись на меду в последнем раунде этого, этой карты, во многом, по сути, как раз он и повлиял на итог этой карты. Ну, потому что если бы он вместе со своими ребятами шел через длину, перестрелки могли бы иметь немного другое завершение. Но первая карта за командой план Ураган.